всем привет на моем канале если вам интересно как приготовить паску на палочке из безе ставьте со мной мне понадобятся российские красители гелевые водорастворимые дальше вот такой americolor pink у меня розовый насадка самая крупная вести номер вот открытая закрытая звездочка так листик маленький И две трубочки побольше поменьше у меня здесь швейцарская меренка замешана ручным миксером Белый я уложила отдельно в мешок, и затем чтобы удобно менять насадку, вот так пакет в пакет. Все подготовила, так вставляю палочку, рисую основу, беру насадку трубочка. У меня насадку на трубочку поменьше, рисую такие потеки пасхальные, как будто залита глазурью. сделаю небольшую юбочку посыплю посыпкой а здесь нарисую что-нибудь Так, вот что у меня получилось. Отправляю сушиться в духовку. Регулятор на минимум, у меня газовая духовка. И открываю дверцу на 10 см примерно и ставлю на самый верх. Сушу примерно 2 часа. Прошло половиной часа, безы высохло, оно готово. Сейчас покажу в разломе маленькую безешку. Внутри сухая. Если вы хотите, чтобы она была внутри влажная, значит необходимо брать, проверять. То есть там через полчаса, через час, через полтора часа, если вас устраивает, что внутри такая будет жвачка. Круто! Вы и складываете в емкость. Но я не могу дать гарантии, какая потом будет она, когда полежит. То есть есть такой момент, что если она не досушена, она потом станет липкой. Вот. Как-то так. Сейчас покажу. Снимается Хорошо. На обратной стороне, конечно, видок не очень, но здесь красиво. А вот видите, сироп здесь выскочил. А здесь нету чудеса, да и только. Вот одна какая-то раз и с сиропом. Бред. Ну, короче, прикольно смотрится. Мне нравится, как получилось в итоге. Клевенько. Данная безы хранится 14 суток, часто тоже спрашивают. Вот такие получились очень классные, клевые. Даже можно вставить просто в Паску. Будет как украшение паскальное. И также вот если в гости идете, можно отдельно упаковать в какой-то пакетик фасовочный. Так? Специально продается в кондитерских магазинах для пряников, для безы, для леденцов. Выбирайте, упаковывайте, Будет очень красиво на подарок.